Привет, ребят. Вы уже не первый раз в городе. Как он вас встретил? Здорово. Очень ждали, что весна наступит у нас в Ставрополе, но это не получилось. Согласен. Хмуровато у вас. А вы сейчас солнышко, вообще тепло. А тут что-то не очень тепло. Ну, на концерте, надеюсь, согреемся. Если бы вы поймали золотую рыбку, на что бы вы потратили три ваших желания? Ой... Ну, ты спросил, какие глупости типа вечной жизни? Да, чушь полная. Давайте представим на секунду, что название слот больше нельзя использовать. Какое бы название вы придумали для своей группы? Я был против этого названия, на самом деле. Хороший вопрос. Мне вообще в то время нравилось слово рефлекс, но оказалось, что есть такая попсовая группа. Тогда оказалось. Ну, вот. а, мы тут название для седьмого альбома придумывали, чуть с ума не сошли. Потому что нам опять нужно было циферное соответствие а, порядковому номеру 7. Ну вот, а вот ты говоришь, название другое. Ха -ха. Слот, он есть слот. Понятно. Как часто вы бываете в кино? Какие ваши любимые фильмы и жанры? Время от времени. Тебе кажется, не надо сейчас про да, в Мне фильм Братьев Коинов очень понравился, давно так не смеялся. А, как он называется? про, Цезарь. Да, про Цезарь. Да, Здравствуй, Цезарь. Да Здравствуй, Цезарь. Я, я еще не смотрел. Очень смешно. Но, зато мне лучше, чем тебе, потому что я еще не видел. Да. Коинер всегда круто. Мне с понравилось там. Возлежи с Лирой. <свят> Ты сейчас спойниришь? Типа. <свят> <свят> В общем, хочется что-нибудь интересного. Коины все-таки вышли отчасти из арт-хауса. Ну, вот. ну вот. такое соединение и вроде бы, они уже истеблишны. Так что, <свят> вот, это замечательная серединка. С какой мыслью вы чаще всего ложитесь спать? И вообще, какой режим <свят> соблюдаете? Ой, плохой у меня режим. <свят> а я соблюдаю, стараюсь соблюдать хороший режим, если это удается. И мое, мое тело, оно прям весь организм, он говорит мне спасибо, если мне удается соблюдать режим. Если мне удается 3-10 вот так придерживаться, то это в принципе неплохо. А это что такое, да я поподробнее? Ну, 3 часа ночи и 10 утра потом. А! Как так? А я пытался из этого сложить сутки 24 часа, не получается ничего. Назовите свои основные жизненные принципы. Это уже как-то глобально сегодня заходит в но Красиво, Ну, живи сам, не мешай жить другим. Быть честным перед собой. А если врать, то во благо. Не врать никогда. А прихожу к тому, что врать надо, но во благо. Потому что правда бывает настолько травмоопасной, что ну и нафиг. Вот многие спрашивают о ваших отношениях. Скажите, пожалуйста, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Да, мы с Дашкой дружим. Да, лучшие друзья и разлей вода. Не, у меня много друзей парней, вообще больше, чем девушек. И вот такой вот неожиданный вопрос. Что из школьной программы приходилось вам в Та-та-та-та-та. Что из школьной программы пригодилось вам больше всего? Да что ж такое за вопрос? Пропускаем мы его. Почему? Хороший вопрос. Я, правда, не знаю ответа. Что вопрос. из школьной программы пригодилось вам во взрослой жизни? Физкультура. Но мне физкультура пригодилась, потому что я спортом потом занимался серьезно. Вот. А, а так, это отличный вопрос, Мне сложно ответить. Потому что когда учишься, тебе ничего не хочется учить, и ты думаешь, что тебе ничего не пригодится. Но вот мне совершенно точно ничего не нужно из того, что я учил в институте. Ну, Все, нет. видите. Да, Какую нет. специальность вы получили? А, тренер. Ну, такая специальность, конечно. Ну, если бы я хотя бы как-то практиковала, а так мне это ничего не нужно. Сам факт режима в твоей жизни – это хорошо. Потому что если бы не был совсем никакого режима, то непонятно, как бы я существовала. <связывая> как конкретно у вас проходит процесс создания нового материала? <связывая> а, месяцев за 7-8 до выхода альбома мы начинаем об этом думать. Мы начинаем читать рекламу. И выкладывать у кого что есть. Или, если ни у кого ничего нет, что-то накидывать, придумывать то, что принес. <связывая> ну вот. И потом собирать это все во что-то. Что бы вы исполнили в караоке-клубе? <связь> я один раз пел в жизни в караоке-клубе. А я ни разу. Ни разу? Раз. Я один раз. Мы пошли, и под пригласил нас на шапку. своего какого-то фильма. Там тусили актеры, и мы зашли. И все как начали пить в караоке вообще. <связь> ну, <связь> ну вот. И что же пели? Я пил депешмот. <связь> <связь> <связь> Даша, вопрос к тебе. Скажи, как ты выбираешь образы для выступлений? Что попадется в шкафу первое, то и едет со мной в тур. Кэша, теперь к тебе. Год назад мы брали у тебя интервью и задали такой вопрос. Кто же круче, Коля или Рома? Ты ответил, что Коля. Поменялось ли что-нибудь за год? Нет. Нормально. По-прежнему Колян рулит. Вот и в жизни ничего не поменялось. И последний вопрос. Есть ли у вас какие-то кумиры? Конечно, есть просто ну, а какие-то люди, которых, творчество которых или деятельность которых нравится. Слово кумир такое не очень, <смех> при том непримительно, потому что мы кому-то как кумира, то есть даже когда к нам говорят, нас называют кумирами, нам все это не нравится. <смех> ну вот, но, естественно, нам кто-то нравится, хочет, чтобы мы их назвали, этих людей. <смех> Ты первая. <смех> Братья Коины. <смех> Хорошие ребята. Не, ну везде кто-то находится. Mm. Да. Трудно. В какой-то области. Но на самом деле опять глобальный вопрос. очень очень можно, можно долго говорить на эту тему. Mm, да. Вот. У каждого есть какой-то симпатичный мне кусочек. И вот теперь точно последний вопрос. Что вы можете пожелать своим слушателям и ребятам, которые начинают заниматься музыкой? Ну, прежде всего желаем что вам, чтобы этот вопрос был не последний каким-то заключительным, а потом бы появились еще вопросы. Ну если вы уже поняли, что по-другому никак, то огня вам у вдохновения сожмите булки и рубить. Спасибо большое, удачного вам концерта. Спасибо. Спасибо.